Жесты доброй воли. В России создали мультфильм для глухих и слабослышащих детей, первый в мире. Премьера состоялась в Казани. Сордопереводчики здесь не нужны. Все персонажи фильма говорят с экрана на языке жестов. Из Тихого кинозала репортаж Юлианы Семеновой. Такой тишины в кинотеатре обычно не бывает, но это особая премьера. И персонажи, и зрители говорят исключительно на языке жестов. Мультфильм «Давай дружить» — это история взаимоотношений с собак из города и деревни. Это вообще история о дружбе, наверное, о вере в себя, о том, как собаки... Степные собаки отделились от городских однажды. Этим мультфильмом авторы словно подчеркивают важность общения. Общение тех, кто говорит на разных языках, живя в одном городе. И ребенок оказывается в мире вообще глухоты. Это вообще большая беда, очень большая беда. И очень важно, чтобы рядом с ним появились люди, не только родители, но и люди, которые умеют, владеют технологиями, вот выстраивание этих коммуникаций с обществом. Как правило, глухие и слабослышащие дети смотрят обычные мультфильмы, просто с сурдопереводом. Специально для них анимационных фильмов до этого никто не создавал. Давай дружить первый подобный проект в мире. Авторы работали над ним три месяца. Самым сложным было в точности воплотить на экране язык жестов. В общем-то, это было необычно. Мне очень понравилось. Ей не понравилось, потому что жест был непонятный жест, И не очень четко, это все понятно. Уже в следующей серии авторы обещают учесть все пожелания. В ноябре появится вторая часть мультфильма, а в начале следующего года выйдет заключительная серия, но пока только на широком экране. Хотя возможность телеверсии аниматоры не исключают. Только вот смотреть такой мультфильм смогут лишь российские дети. В каждой стране свой язык жест. Юлиана Семенова, Лилия Мендубаева, Казань, специально для РТВ.